Отвечаю. В принципе, Путину на Западе уже давно слепили отрицательный образ. И реальные его поступки никого не интересуют. Принцип здесь простой. Если президент России разрушает свое государство, ему красная дорожка и зеленый коридор. Если же он укрепляет свое государство, то он нехороший человек, редиска, квазимода и так далее. Про вред авторитету страны. Это, как правило, всегда добровольный выбор противоположной стороны. Если американцы хотят, то они запросто забудут убийство оппозиционера Хашоги спецслужбами Саудовской Аравии. Если европейцам это выгодно, то они спокойно поддержат обнуление сроков президентом Гвинеи и признают его победу на выборах, несмотря на развязавшуюся в стране гражданскую войну. И в то же время эти же люди будут строго грозить пальчиком Лукашенко и объявлять санкции России. Да и не только России, естественно. Вот посмотрите эту статью, американцы объявили санкции более чем 100 компаниям из России и Китая, в список попали 45 компаний из России и 58 компаний из Китая. Спрашивается, вы слышали про преследование какого-нибудь Чанг Пинг Понга, который разоблачает коррупцию в Китае? Вроде как нет, тогда почему же Штаты обкладывают и Китай и Россию практически одинаковыми санкциями? Все очень просто. Речь идет о геополитических противниках, о конкурентах за влияние по всему миру, и их надо тормозить любыми средствами. А причины для таких действий всегда элементарно придумываются.